Нет, я сначала систему налажу, сначала все сделаю по полочкам, сначала все внимательно изучу и потом прям, прям жахнем, мы прям так жахнем, у нас прям попрет бизнес и будет все очень хорошо. Меня зовут Зайцев Алексей, я топ-лидер в маркетинга и я очень часто слышу от моих любимых новичков такие разные видение, мнение, представление о том, что вот они что-то сейчас наладят, такое прям большое, найдется время, и они прям как жахнут, и прям структура начнет сама расти просто, как жирно растать, если пирожные кушать. Итак, давайте разберемся, но ну, по пунктикам, да, то есть есть несколько видов развития в маркетинге, там, есть разные виды компаний, которые развиваются в маркетинге. И бывает так, что, да, бывает, что какая-то компания, ну, скажем так, сходится парад планет, и она начинает бумово быстро расти. Приходят, как правило, сетевики, что-то сильно меняется в компании, или компания только начинает существование, она вырастает, многие люди вырастают внутри этой компании, даже не понимая, как это произошло. Вот, быстрый очень рост, все вокруг завидуют, просто... Слю, слюни текут, там вот, грубо говоря, до слез завидуют. Это все так классно, эмоционально смотрится. Ну и потом, безусловно, это все обязательно падает. То есть товарообороты сыпятся, потому что лидеры реально недостойны этих чеков. Они как бы ну, смотрят на свои структуры и думают, О, а куда деваются. А на самом деле они недостойны этих чеков, недостойны этой команды по количеству людей, не, не умеют выстраивать отношения так, как нужно. То есть какой-то хайп был, они его схватили, и потом это все. Потерялась. Оказаться в моменте вот этого хайпа, ну это как бы вот так бывает, что иногда этого и не случается. Вот. Некоторые считают, что вот этот хайп, вот этот взлет, это волна роста компании – это результат какой-то уникальной суперсистемы, уникального суперменеджера, суперпродукта и так далее. То есть очень часто ну, у людей есть ложное представление о том, что является причиной этого роста, но самое-самое важное в том, что люди иногда недопонимают, что в любом случае нам эту структуру сохранять. И поэтому нам необходимы навыки сетевика, просто необходимы. То есть нам необходимо создавать себя таким лидером, от которого а не уходит, приглашать людей в такую компанию, с которой Б не уходят, понимаете, о чем речь. И С. Нужно все-таки эту сеть создать, чтобы она не, не как-то сама магически в наших мечтах произросла, да? а чтобы мы проводили встречи, нашли этих людей вот, и так далее, и так далее. Итак. Вопросы о системе. То есть, безусловно, есть разные системы. И сейчас я все вижу чаще рекламу бл блогеров, блюгеров, э, инфобизнесменов о том, что вот вы придите ко мне на курс, я вам покажу, расскажу, э, облежу вас, у вас все попрет, все получится. Только берите мою сначала бесплатную консультацию, потом дорогую платную, потом курс, а потом лучше забудьте про меня, потому что все равно у вас ничего не получится. То есть, как правило, вот, ну, блогеры, там инфобизнесмены так и работают. Понимаете, вот система. Система рекрутинга – это система привлечения. Это, это, ну, это определенная э, модель действий, которая приводит людей Куда? К вам. <смех> Ключевое слово – к вам. но если, грубо говоря, мы идем в ресторан, в ресторане плохо готовят, ужасно обслуживает официант, понимаете, там нет света, там что-то еще, ну, понимаете, сколько народу туда не загони, в любом случае все оттуда уйдут. Я вот об этом, я о том, что нужно создать сначала себя, сначала себя лидером, человеком, который способен проводить презентации, который способен проводить эти встречи, доносить информацию, объяснять, работать на глубину. Что значит работать на глубину? То есть взять человека, который согласился работать, и помочь ему построить сеть. Ну, вот это называется работа на глубину, а не просто там чего-то где-то как-то копать лопатой. То есть, смысл в том, что наша задача позаботиться о тех людях, которые к нам пришли. А, как правило, нам предлагают геройство в виде пози... ну, вот, позировать там какими-то воронками, э, значит, этими самыми, ну, в общем, стрелами, рекламными настройками. И у нас чаще всего э, у людей получается только нагнать себе трафик, но они не могут его нормально обработать. А проблема в том, что сначала мы осваиваем навыки сетевика, и только потом уже занимаемся рекламой, потому что навыки сетевика важнее, чем все остальное. Итак, если вам понравилось это видео, ну поставьте лайк, я думаю, что я заслужил. Вот, если вам интересно будет э, навык, как приглашать людей, какие навыки необходимы для сетевика, смотрите мое следующее видео. Буду рад личной какой-то персональной консультации под видео Есть связь со мной в Telegram или другие мессенджеры С вами был Зайцев Алексей, пока-пока, до встречи